Mm-hmm. Я, наши пути, они все-таки отличались, несмотря на то, что очень похожие наши чувства. Я до, до своего уже почти, почти, почти что 30-летия ждала его, вот моего единственного моего принца. А все, что мне встречались какие-то мужчины, парни, даже предлагали замуж, буквально до нашей встречи за несколько месяцев, за пару месяцев. Uh, у меня было несколько встреч, когда мне всерьез мужчины предлагали замуж, говорили, что мы уедем в другую страну, то-то, uh, то-то, ну то есть с серьезными намерениями. А uh, я чувствовала, что это не мой человек и продолжала ждать его. Я помню, как сокрушалась моя мама, когда в очередной раз я приходила домой после, ну не так уж часто это, это, это было у меня, ну после свидания. И спрашивала, ну как, ну что? Я говорила, нет, мама, это не мой человек. И она мне, она так сокрушенно говорила, ну как ты можешь это узнать? Ну вы же только встретились сегодня первый раз. Вы же только вот немного пообщались. Человеку уже нужно узнать. А я говорила, знаешь, я, я сердилась на нее и говорила, как мне, зачем мне его узнавать, если я чувствую, он не мой человек. Вот я шла путем исключения, потому что мне был нужен тот самый мой Мужчина, с большой буквы «мой», с большой буквы «мужчина». Вот тот самый. А все-таки у него были отношения, он был более практически, более практически подходил к этой стране жизни. И, может быть, да, конечно, когда человек состоит в отношениях, ему и некогда искать, собственно, ту самую единственное, потому что у него уже есть партнер. А то есть получается, у нас разность путей друг друга состояла в том, что Шанти ждала и знала, что это не тот. А у меня получалось так, что я пробовал, я <смех> экспериментировал, и только после проб и ошибок я узнавал, что, <смех> что это не моя женщина. Сейчас, конечно, говорить об этом можно немного со смехом и весело, но это судьба человека, и поэтому это, наверное, не так смешно. Но, тем не менее, это так было. Метод проб и ошибок приводил к тому, что это не то, не то, не то, не то. И нужно обязательно найти то свое и единственное это был 2006 год к тому времени э, я не раз был в отношениях и я был разочарован очень сильно разочарован и были очень драматичные отношения были нормальные отношения были всякие но всегда было очень сильно не то и вот в 2006 году я настолько сильно, настолько явно, ярко и всецело осознал и почувствовал, что мне просто необходима моя женщина, моя родная женщина. Не было таких терминов, как родная душа, не было таких терминов, тем более, как божественная половинка, близнецовое пламя. Я просто чувствовал всем своим существом, что это мне просто необходимо, что без своей женщины... Я в жизни ничего не могу. Ну, во-первых, я не чувствую жизни самой. И уже в то, в то время, в 2006 году, я начал немного анализировать и вспоминал, как же это было у меня в детстве, почему я всегда в детстве искал э, любовь, почему даже с самого раннего, с трех-четырех лет, с самого раннего детства мне нужно было это ощущение влюбленности. Любоваться красотой женщины. Даже вот в этот возраст, 5 лет, я уже целовался вовсю. Мне было просто необходимо вот это ощущение женской энергии. И только тогда я чувствовал, что да, вот все классно, здорово. Я стал анализировать, и я понял очень простую вещь. И это осознавание вышло у меня изнутри само по себе, без умственного анализа. И встретилась с моим умственным анализом. И сошлось. Сошлась душа, сошлось сердце и ум. Сошлось на том, что да, ты родился и живешь для того, чтобы встретить свою женщину. И только тогда, после этого, наступит твоя настоящая жизнь. Она будет настоящей. Потому что всегда, всегда я это искал. Я всегда испытывал в этом огромную истинную внутреннюю глубокую потребность. Она шла изнутри. В 2006 году. И это случилось после встречи с РД-учителем. Встреча с РД-учителем у меня была в 2003 году, и это был мой очень кризисный, очень тяжелый период жизни. И после этого, после того, как я прошел этот кризис, после того, как я многое-многое-многое осознал и многое что со мной случилось я понял одну, самую главную, самую определяющую вещь. Мне необходима моя женщина. Я был полностью, тотально сконцентрирован на этом. Все свое, всю свою внутреннюю силу, все свои внутренние устремления я пустил на то, что мне нужна моя женщина, я ее зову, я ее жду, я ее ищу. Она должна быть. Но... Если ты хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Он, Бог сделал все иначе. А мне встретился мой кармический партнер, и я с самого начала знал, что это не моя женщина. Но у нас были настолько удивительные, понимающие отношения, как, каких у меня не было никогда. Это было Феноменальное понимание. Никогда ничего подобного. Я даже в фильмах не видел, в книгах не читал. Настолько это было уникально. И я был в растерянности, я был в непонятности, в непонятках. Что случилось? Я так звал, все цело, звал и ждал, и искал свою женщину. И вот приходит женщина в мою жизнь. У нас такое феноменальное, колоссальное понимание. У нас такое невероятное общение, у нас много чего, но я знаю, что это не моя женщина. Я в то время так и не смог разрешить эту загадку, что это за встреча. Тогда я не знал термина «кармический партнер». Это была гармоничная кармическая связь. И три с половиной года это были уникальные, прекрасные, во многом прекрасные отношения. Но я всегда... Практически каждый день чувствовал огромный недостаток для себя в этих отношениях. Я чувствовал, что в этих отношениях нет того, в чем испытывает просто невероятную нужду моя душа. Не было той любви, к которой я стремился. Было понимание, было много чего еще. Но той любви, к которой я стремился, которую я чувствовал, которую я хотел, ее не было у меня. Эти прекрасные, во многом хорошие отношения продлились три с половиной года. И после этого, как по мановению волшебной палочки, наши отношения стали расстраиваться. Мы просто пошли по разным направлениям. Я пошел по-своему, она, та женщина пошла по своему направлению. Наши пути расходились все больше и больше и больше с 2010 года. И практически в один день, что, конечно, мистика, практически в один день э, я нашел, встретил Шанти, а она нашла своего мужчину, другого. Наши пути разошлись окончательно, э, и дальше началась совершенно другая история. Впервые в 2006 году я осознанно почувствовал колоссальную потребность встретить свою женщину, свою любовь. Было суждено так, что я смог встретить свою женщину только в 2012 году, через 6 лет. Так получилось. У каждого может быть свой путь. И не всегда бывает легко разобраться, должно было быть это или не должно быть это, во благо или, может быть, не очень во благо. Но так получилось. Такова была моя история. В 2012 году моя жизнь вновь радикально изменилась. Теперь уже после встречи с Шанси.